Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось сделать небольшое напоминание о важности посещения больных. О важности посещения больных. Сейчас очень много у нас братьев и сестер болеют. Кто-то даже умирает. Но это все предопределение Аллаха, и мы это должны принимать, мы это одно из степеней имана, вера в предопределение с его добром и злом. И Расуль Аллах во многих хадисах побуждал посещать больных, побуждал не изолироваться, не избегать друг друга, не бояться друг друга, не чуть ли не... Бойкотируют сейчас люди уже Чуть ли не бойкотируют Уже друг друга Боятся даже уже Разговаривать по телефону Итак, важность посещения больных Достоверные хадисы из сборника Ат-Таргейбу в Ат И хадисы проверенные шейхом Аль-Альбани Итак, Расул Аллах Аллаху Алейхи сказал У каждого мусульманина Есть пять обязанностей Перед другим мусульманином. Пять обязанностей, которые мы должны знать. В другом хадисе пришло шесть обязанностей. Но вот мы здесь перечислим вот этот хадис, где Расуллах сказал, что есть у нас пять обязанностей перед другим мусульманином. Первое это ответ на приветствие. Ответ на приветствие. Что бы ни было... Какие бы ни были у нас отношения с нашим братом, все равно ты должен отвечать на его салям. Если он тебе сказал ассаляму алейкум, отвечай ему алейкум ас-салям. А у нас некоторые делают бойкот брату, там поругались из-за какой-то дуни или из-за чего-то там разругались, или даже бывает муж с женой разругались. И все, чуть ли не до развода. Идет и друг с друг другом не разговаривают. Вот здесь, смотрите, это ваджип, Это ваджиб является отвечать на салям. Радду салям это ваджиб. Ответ на приветствие. Если тебе дали салям, ответь. Дальше. Посещение больного. Смотрите, посещение больного. Посещение больного. Следующее. Следование за похоронной процессией. То есть, за джаназа, следовать за джаназа. Увидели джаназа, брата э, хоронят или сестру хоронят, следование за похоронной процессией. И мы знаем, какая награда тому, кто прочитает э, за джаназа, то есть гора Ухуд. И, а кто еще и прочитает и последует, то два кирата, как, э, э, как две горы Ухуд. Следующее. Ответ на приглашение. Ответ на приглашение, если тебя позвали, отвечать. Если тебя позвали, отвечать на приглашение. И последнее прошение милости для чихнувшего. То есть человек рядом с тобой чихнул и сказал ⁇ Альхамдулиля ⁇ Ты должен сделать дуа за него и сказать ⁇ Ярхамукалла ⁇ и к Аллах. да помилует тебя Аллах. А Он уже тоже в свою очередь должен за тебя сделать дуа. Но здесь вот прошение и милости для чихнувшего мы должны сказать обязательно, если услышали альхамдулиля, как он сказал альхамдулиля, то мы должны ему сказать и архаму хадис. Следующий хадис. Рассулулясаляллаhu алейхи wasallama здесь приказывает. Приказывает навещать больных. Приказывает прям навещать больных. А если это приказ, то это все. Это надо выполнять. При... Навещайте больного. И провожайте похоронную процессию. И это напомнит вам о последней обители. И это напомнит вам о последней обители. Далее, чтобы стать из, из обитателей рая, нам нужно также навещать больных. И хадис по этому поводу. Того, кто совершит пять вещей в течение дня, Аллах запишет среди обитателей рая. Среди обитателей рая. Речь идет о том, кто навестит больного, поприсутствует на похоронах, будет соблюдать пост, отправится на пятничную молитву и освободит рабов. Итак, чтобы стать среди обитателей рая, нужно выполнять вот эти вот Вещей. Также, другой хадис Расурла, сказал: Если кто-либо навещает больного, то глашатой с небес взывает к нему, говоря, Ты стал благим, и благими стали твои шаги, и да займешь ты в раю почетное место. Ты стал благим, и благими стали твои шаги, и да займешь ты в раю. Почетное место. Ля Илля Аллах. Ля Илля Аллах. Также другой хадис. Если мусульманин навестит своего болеющего брата из числа мусульман, то он будет пребывать среди Хурфатуль Джанна. Хурфатуль будет находиться среди Хурфатуль Джанна, пока не вернется. Что такое Хурфатуль Джанна? Сахабы спросили, что же такое Хурфатуль Джанна, я Расуль Аллах. Он сказал, это райские плоды. Это райские плоды. Хурфатульджанна. Итак, тот, кто навестит своего брата, болеющего брата, из числа мусульман, то он будет пребывать среди Хурфатуль-джанна, пока не вернется среди райских плодов. Также, если один мусульманин навестит другого мусульманина в течение дня, то 70 тысяч ангелов будут просить за него прощения до самого вечера. А если он навестит его вечером, то 70 тысяч ангелов будут просить за него прощения до самого утра. Тому, кто навещает своего брата, будет дарован сад в раю. Смотрите, какая великая, э, милость, великая милость, что если ты навестишь своего брата в течение дня, то 70 тысяч ангелов до вечера будут за тебя делать из тех фар просить прощения. Будут просить прощения, о Аллах прости! Его. 70 тысяч ангелов, не уставая и не прерываясь, будут за тебя делать с утра до вечера. А если ты вечером навестил своего брата, то всю ночь они будут. До самого утра они будут сидеть и просить Аллаха Суспану, чтобы Он просил простил э, Твои грехи. Если сейчас 70 тысяч людей собрать, дать им всем там по тысячи долларов, они не смогут дуа за тебя без устали э и постоянно просить с утра до вечера. Не смогут. А здесь 70 тысяч ангелов за тебя. Не уставая и не прерываясь, будут делать дуа. Будут делать дуа. И последнее еще сказано было, что тому, кто навещает своего брата, будет дарован сад. Хотите сад в раю? Вот, навещайте своих братьев и сестер. Барак Также хадис, кто навещает своего больного, кто навещает больного, тот продолжает вступать в милость Аллаха, пока не сядет. А когда он сядет, то он погружается в нее полностью. Он погружается в нее полностью. Как будто ты вот в воду зашел и полностью с головой окунулся. Вот в милость Аллаха. То есть, тот, кто навещает больного, тот как будто вступает в милость Аллаха, пока не сядет, а когда он сядет рядом с больным, он погружается в нее полностью, полностью будет в милости Аллаха. Ля Ля Также другой хадис: если кто-либо навестит больного, срок жизни которого еще не наступил и скажет возле него семь раз «Я прошу великого Аллаха, Господа великого трона, чтобы Он исцелил тебя», то Аллах обязательно исцелит его от этой болезни. Вот это дуа нужно выучить, дорогие братья и сестры. Многие не знают это дуа. Увидели больной, кто-то страдает, что-то у него болит, жалуется на что-то. Выучите вот это дуа и прочитайте возле него семь раз. Я прошу великого Аллаха, Господа великого трона, чтобы он исцелил тебя. Семь раз прочитайте ему. Если у него срок жизни еще не наступ, а, окончание срока жизни его еще не наступил, то Аллах, субханава обязательно исцелит его от этой болезни. ля иляха по арабски это дуа будет следующим образом. ас алю Ас алю, ас Я прошу великого Господа. Ас алю лога. Аля алыма. Ас Дальше. Господа великого трона. Робба ларши ла Смотрите, робба Господа ларши трона ла Великого. Ан. Это чтобы, Ан. Яшфияка или а можно так прочитать можно так прочитать Ан Яшфияка или а чтобы он исцелил тебя Аллах чтобы тебя исцелил Асаллуллаху ладдим Рабб ал-Аршнаддим а Яшфияк Асаллуллаху ладдим Рабб ал-Аршнаддим а Яшфияк Асаллуллаху ладдим Рабб ал а Асаллоу Аллаху Алам, Раб Гарше Алам, Аяшфиак. Асаллоу Аллаху Алам, Раб Гарше Алам, Аяшфиак. Асаллоу Аллаху Алам, Раб Гарше Алам, Аяшфиак. Асаллоу Аллаху Я прошу Великого Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он исцелил тебя. Вот это дуа нужно обязательно выучить, обязательно прям выучить. И как увидели, кто-то болеет, кто-то на что-то жалуется, сели рядом с ним и сделали ему дуа. Не обязательно даже сели, а просто даже встали, стоите на улице где-то у мечети, как обычно у нас там, братья где-то встречаются там или еще где-то, и увидели, кто-то страдает какой-то болезнью, сделайте за него дуа. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك